Самая тусклая звезда. Из множества слабых затухающих звезд, разбросанных по всему космическому пространству, самая тусклая расположена на удалении 68 световых лет от нашей планеты. Если по размерам эта звезда уступает Солнце раз в 20, то по совместимости уже в 20 тысяч раз. Прежняя рекордсменка на 30% излучала больше света.